Добрый день! Сегодня у нас третий урок, и мы начинаем изучать уже конкретные первые элементы. Сегодня начнем с дерева. Элемент дерева у нас отвечает за печень желчный пузырь. Но для начала давайте напомню вам, как у нас работает симпатическая парасимпатическая система. И вы видите, что влияние на наши органы идет у нас как из каждого позвоночника, нашего позвоночного столба, идет обязательно питание к нашим органам и а, нервная регуляция. И вот одной из важных функционирующих частей нашего головного мозга является гипоталамус, который работает с эндокринной функцией и а, вырабатывает гормоны окситоцин, статины, регулирует процессы, связанные с работой этими гормонами. И гипоталамус получает сигналы от коры лобной доли, а там, где у нас как раз нет сигнала в заднюю часть нашего головного мозга. И мы понимаем, что лимбическая система, которая принимает сигналы лобной доли, то есть из нашего запаха, она напрямую будет работать с гипоталамусом. Поэтому <coughs> увеличение, там например, психоэмоционального стресса сопровождается выработкой э, картопролина, и это повышает, Тонус симпатической нервной системы. То есть, что такое тонус? Это напряжение. На быстроту реакции влияет адреналин и норадреналин. Мы с вами подробно разбирали во втором занятии, какие у нас являются нейромедиаторы, и в том числе норадреналин. Один из важных, которые как раз влияют на симпатические нервы и мозговое вещество надпочечников. Поэтому можно утверждать, что эти два гормона повышают уровень агрессии. А вот эстроген участвует в процессе генерирования материнской агрессии. И мы тоже об этом сегодня поговорим, какой непосредственно орган работает с выработкой эстрогена. Время активности меридианов я здесь привожу для того, чтобы понять важность нашего первого элемента. Это два меридиана печени и желчный пузырь потому что они являются так, входными воротами в новый день. Вот так скажем. Именно поэтому я начинаю с элемента дерева. Обратите внимание, что в левом верхнем углу вы видите желчный пузырь. Активность его проявляется с 23 до 1 часа. То есть это переходный момент с одного времени, с одного, с, одного, с одних суток на другие, а печень с часу до 3. Каждый меридиан имеет активность 2 часа. Эти два часа, когда этот меридиан наиболее активен. Почему все остальные там, грубо говоря, там утром в обед вечером, а вот желчный пузырь и печень ночью? Причем в те часы, которые все настоятельно рекомендуют быть уже во сне. То есть до 23 часов мы точно должны лечь спать. Ну и забегая вперед, хочу сказать, что тройной обогреватель, который работает с 21 часа до 23, это подготовка ко сну. То есть в 9 часов вы должны лежать в кровати или а, заниматься какой-то спокойной деятельностью. Вообще китайцы очень рекомендуют в 9 часов вечера делать медитацию. Так вот, печень и желчный пузырь – это те два меридиана, которые восстанавливают работу всего нашего организма в момент максимального ухода в сон. То есть мы с вами знаем, что в эти часы очень важно спать, очень важно не делать каких-то активных действий, ну уж точно не пить, не гулять, не танцевать. Это все помогает нашему желчному пузырю печени эти двум меридианам, как, знаете, в Англии, в Букингенском дворце есть такая должность, что польщится носок. Смешно звучит в наше время, когда вроде бы этим активно никто не занимается, но они очень сильные консерваторы, и поэтому там с 16 века, когда эта должность была введена в замке, ее так и оставили. Так вот, печень и желчный пузырь это как штупальщица носок. Да? Если в нашем организме что-то продырявилось в течение дня, то если мы спим в это время, вот эти два меридиана работают над тем, чтобы восстановить работу нашего с вами организма почему это так важно потому что желчный пузырь очень активно работает с нашими эмоциями если вы не можете уснуть знаете это сильная активность желчного пузыря мы с вами будем разбирать а вот печень это глубокоинский орган и он как раз и работает этой штопольщицей. Да? то есть она делает больше тысячи химических функций это наша большая химическая лаборатория и от печени зависит все наше здоровье, абсолютно все. Потому что здесь огромное количество различных важных для нас веществ, которые вырабатывает печень, в том числе и аминокислоты, она очищает кровь, то есть у нее богатая такая история, как химическая лаборатория. Грубо говоря, если взять наш организм за производство какого-то продукта, допустим, стекла, то печень – это та лаборатория, то НИИ, которая решает, сколько добавить какого ингредиента, чтобы это стекло стало каким-то, например, тонированным, или с легким оттенком синего цвета, или абсолютно прозрачное, или зеркало. Да? То есть вот все нужные компоненты дает нам печень. И если печень ломается, то на выходе мы получаем испорченную продукцию. То есть стекло становится непрозрачным, а с какими-то вкраплениями. Зеркало там не отражает факты, ну и прочее, прочее, прочее. Какие-то поломки в готовой продукции. Вроде жить можно, зеркало, полотно и есть, но вот оно не соответствует действительности. Итак, давайте теперь посмотрим, как мы можем воздействовать на наш с вами весь организм. Здесь в этом уроке будет очень много общей информации и общей диагностики, поэтому сделайте себе какую-то пометочку, что третий урок для вас очень важен. Вы будете к нему возвращаться постоянно, постоянно и постоянно. И у вас будет общая диагностика вашего тела в этом уроке. Проекции всех органов и систем у нас находятся в самых доступных местах. Это наши руки, наши стопы и наши уши. Стопы не стала делать фотографии, потому что и так понятно, что конечности. Вот видны все 12 меридиан парных. У нас есть еще два непарных меридианы – Это меридиан передней, передней середины и задней середины. А вот вам уши, где мы видим прям по органам, да, но ну, то же самое можно сделать и по, если вы пороетесь в гугле, вы увидите проекцию органов на ладони. Если вам это интересно, найдите. Я сделала вот по ушам, чтобы вы видели, какой непосредственно орган где находится. И эти точки настолько близки, потому что уши-то у нас не такие, как у слона, да, а, то, в общем-то, растирая уши, мы можем сразу делать такой точечный массаж по всем нашим, органам. Это тоже очень важно. Как активизировать работу наших меридиан. Ну и давайте конкретно о меридианах печени и желчного пузыря. Вот здесь они представлены, как они расположены. Печень идет, меридиан печени идет по внутренней стороне ноги. Они у нас парные, еще раз говорю, как в левой, так и в правой ноге он находится и в точке F14, которая находится под ребрами, грубо говоря, под межребрами, где заканчиваются легкие, под диафрагмой, этот меридиан уходит вглубь, в центр. В основном он находится на поверхности, то есть мы его можем пальпировать, мы его можем простукивать, мы можем на него взаимодействовать иголками, прижиганием, банками. Массажем, раздражать его эфирными маслами, теплом, ну, в общем, всячески с ним взаимодействовать. Желчный пузырь идет, наоборот, с внешней стороны той же ноги, да, и левой, и правой. И обращаю ваше внимание, специально здесь выделила, что он идет через седалищный нерв, то есть через наш копчик, и очень много точек желчного пузыря находится у нас на голове. То есть вы видите, что за ушами, впереди ушей, затылочная область, начиная от макушки, от края волосения до шеи, и седьмой шейный позвонок – это все меридиан желчного пузыря. Поэтому, когда вы говорите, у меня болит желчный пузырь, это не значит, что только желчный пузырь будет у вас трогаться. Да? Это может быть проявление и воспаление седалищного нерфа, вплоть до вообще отказы работать там какой-то из ног, да, может быть, обе ноги начинают болеть настолько, что тяжело передвигаться и острая боль у вас, поскольку желчный пузырь янский орган, поэтому боль будет острая, тупая боль, вообще без боли, но состояние апатии это все проявление печени, потому что это инский орган. Напоминаю, что все янские заболевания это всегда острая боль. И не всегда нужно пугаться острой боли, потому что боль янская, она говорит о том, что организм реагирует. Если же мы уходим в хронику, это всегда иньские органы, и они не реагируют, и это страшнее, потому что мы не обращаем на это внимания. С этим жить можно, мы смиряемся». И когда мы вот с этим вопросом смиряемся, чуть-чуть, где-то там неприятно, ощущаю, но я на это не обращаю внимания, мы можем пропустить серьезные заболевания. Печень – самый молчаливый орган. Он быстро восстанавливается, его регенерация полностью происходит в течение 360 дней, то есть 5 дней не хватает до года. И если даже 10% печени у нас является в хорошем состоянии, плотный орган, он может восстановиться в течение 360 дней. Если соблюдать диету, все необходимые процедуры, и в том числе и эмоциональные, да, вспоминаем, человек здоров, когда у нас тело, душа и дух находятся в равновесии, и мы не перекашиваем их в какую-то одну из областей. Итак, посмотрите на биологические точки, которые выражены здесь названиями. Да, вот здесь вот F9, F2, там вот это вот все. Ваша задача сейчас не учить все эти точки, как они называются, где они находятся. Просто понимать, что их много. И сегодня я вам дам несколько упражнений работать с биологическими точками. Как мы понимаем, что дерево связано со всеми другими органами? Ну вот посмотрите. По теории Усин у нас картинка из пяти первых элементов. Внутри находится баланс мандалы и ньянь, да? Когда мы понимаем, что мы состоим из белого и черного, у нас есть теневые проявления, у нас есть светлые проявления, и мы не можем находиться только в одном каком-то энергетическом поле, либо все время в темном, либо все время в светлом. Всегда у нас есть вот это перемешивание, поэтому здесь не, расчер... не расчерчено прям прямой линии пополам белое-черное, а есть вот такая... Волна. То есть в белом всегда присутствует черное, а в черном всегда присутствует белое. И вот это многообразие от взаимодействия двух энергий любви и страха, то есть белая любовь, черная страх, от взаимодействия этих двух энергий рождаются пять элементов. И дерево, как вы видите, по звезде разрушения, которая очерчена красными линиями внутри этого рисунка, вы видите, что контролируется, то есть металл рубит дерево. Стрелочка идет от металлоэлемента к дереву, контролируется металлом. А значит, если контроль ослаблен, если дерево слабое, или если а, металл очень сильный, то дерево, безусловно, тоже будет страдать. Оно будет либо сильно увеличенным по энергиям, либо очень слабое дерево. Да? К чему это может привести? Это может привести к тому, что огонь, тоже будет у нас слабый. Смотрим по черным стрелочкам, которые говорят о круге созидания. И если дерево у нас сильное, то и огонь будет сильный. А почему нам это важно знать? Ну и опосредованно, конечно, вода является матерью дерева. И если вода у нас плохо поступает, то есть слабая вода, то дерево тоже будет слабое. То есть нам важно понять, что любой из пяти первых элементов он, безусловно, связан со всеми пятью. То есть, ну, а дерево, соответственно, контролирует землю. Вот мы увидели, что вроде бы мы рассматриваем один элемент, а он связан со всеми пятью. И важно здесь, многие задают вопрос, а как узнать, какой первый это разбалансированный, да? И важно здесь понять, что больше всего беспокоит. Вот что больше всего беспокоит, с этого и начинаем. Его причиной может быть все что угодно. Янские проявления острые. Их нужно снимать в первую очередь, а потом уже идти в глубину в выньские элементы. Итак, если элемент дерева в балансе, то это наше стремление развиваться, учиться, заниматься творчеством. И человеку присущи такие качества характера, как открытость, доброта, дружелюбность, отзывчивость и разумная настойчивость. Разумная настойчивость, а не агрессивная. Если слишком много элемента дерева, тогда исчезает гибкость. Мы становимся такие каменные. Эмоции приобретают негативные черты, это раздражительность, гневливость, упрямство, необоснованная самоуверенность, спонтанные неразумные действия, неумение планировать, это подчеркиваю, неумение планировать, и сюда можно еще внести ревность. То есть ревность – это всегда сравнение. Зависть, ревность – это всегда сравнение. Я себя сравниваю с кем-то, то обязательно этот элемент будет разбалансироваться. Сравнивать себя можно только с предыдущей себя, больше ни с кем. Когда элемент дерева в недостатке или отсутствует, тогда у нас развивается нерешительность, равнодушие, упрощенное мышление, нежелание развиваться, двигаться вперед, недостаточная работа печени вызывает избыток экстрагенов у женщины с развитием гормонозависимых заболеваний, включая мастопатию и ряд гинекологических заболеваний. Также идет здесь подагра и увеличение холестерина. Вот все, что касается недостаточности дерева. Недостаточности. Почему мы касаемся гинекологических заболеваний и мастопатии? Потому что они относятся к элементу вода. Если дерева недостаточно, значит вода какая? То есть, если дерево слабо развивается, значит, что? Вода тоже слабая. Вот вам, пожалуйста, гинекологические заболевания. Поэтому нам важно понимать взаимосвязь этих пяти первоэлементов. Признаки. Избыточность. Прям записывайте себе в столбик и ставьте плюсики там или галочки, чтобы понять, где у вас больше признака избыточности или недостаточности. Горечь во рту. Чувство полноты в желудке, как будто не сварение. Тошнота, припухлость шеи, щек, подбородка, заболевание горла, головные боли, бессонница, боли и судороги в области бедра и голени, горячее на ощупь стопа. Мы сейчас говорим обо всем элементе дерева. Признак недостаточности – отсутствие силы и энергии, слабость, припухлость в подколенной ямке, в области стопы. Отечность в суставах нижних конечностей, желтушность, заболевание глаз, рвота желчью, потливость ночью, сонливость, тяжелые и глубокие вдохи, вздохи. Прям задержитесь на этом слайде и опишите себе галочками чего больше. Теперь по а, конкретным а, меридианам. То есть мы с вами сделали легкую диагностику по дереву элемента, теперь конкретно меридиан желчного пузыря, янский меридиан. Нарушение функции желчного пузыря, как главного органа, дискинезия, тошнота, рвота, горечь во рту, боли в области желчного пузыря, это правое подреберье, холецистит, заболевание легких, кашель, Одышка, астма, головная боль в виске или затылке, боли по ходу меридиана. Вспоминаем, как он у нас идет по внешней стороне через весь наш организм до головы. Заболевание глаз, носовое кровотечение – Заболевание уха, причем заболевание уха не атитное, как в элементе вода, а янское, то есть острые боли, которые связаны с заболеванием тройничного или лицевого нерва. Вот это важно подчеркнуть, иначе будете путаться. Окна, уши у нас у воды. А здесь они как бы выражены как заболевания. Мы смотрим, какие органы у нас идут по движению этого меридиана. И все, что захватывает этот меридиан, может воспаляться. Поскольку это янский меридиан, то будут острые болезни. Расстройство желудочно-кишечного тракта, как поносу, так и запоры. Заболевания органов малого таза, нарушение менструального цикла, нервно-психические расстройства, эпилепсия. А внутренние органы какие трогаются? Желчный пузырь, печень, сердце. Часто боль в желчном пузыре и его протоках вызвана территориальными конфликтами. То есть неумение отстаивать собственную границу, вот в прямом смысле этого слова, да. например, там забор установили, а вы не смогли его там защитить, или муж там вмешивается в ваше любимое дело, не дает им заниматься. Вот желчный пузырь на это очень сильно реагирует. То есть это наша территория. Поэтому, когда женщины там, приходят ко мне на консультацию и говорят, ну как же так, вот я там не пью, не курю, а у меня камни в желчном, я вроде никому не завидую, понимаете, да, что неумение отстаивать свою территорию, делать все, как кто-то велит, жить чужую жизнью, в зависимости, например, там, от мужа или детей, то вот вам, пожалуйста, камни будут обязательно складываться. Я вам покажу здесь две точки, то есть, во-первых, снять избыток напряжения, это точка лигоу, делаете точечку, ставите себе на центре вашей щиколотки и 5 сантиметров вверх по внутренней стороне ноги. Вот вам будет там точка лигоу. А массирование этой точки поможет сбросить это напряжение и, соответственно, уйти вот от избытка агрессии. И точка, которая регулирует жар в легких, мы знаем, что металл у нас контролирует дерево, поэтому нужно убрать излишнюю энергию с элемента металл. Это на сгибе локтя, она есть как на левой, так и на правой руке. Вспоминаем, это все всегда парное. И эта точка болезненная, то есть вы можете прям прочувствовать, насколько она болезненная. Вот если у нас большое количество скопилось ци в легких, то мы можем безусловно видеть и в желчном пузыре проблему, ее нужно убрать. Иногда больно даже разгибает локоть или там окажется, что сухожилия там прорвались. Вот это касается того, что наш организм уже реагирует. А теперь давайте посмотрим оценка общего уровня состояния энергии. Да? То есть я говорила, что в этой теме, в третьем уроке у нас будет много общей диагностики. Это важно, и я еще раз напоминаю, нужно это все сохранить так, чтобы вы понимали, сделать себе запись, там общая, например, диагностика. Да? Мы с вами рассмотрим губы, десна ладони, ну, в общем, все-все-все по очереди. То есть здесь вот общее все собрано, и я сейчас каждого коснусь. Для того, чтобы э, перейти от недостатка ян к нормальному его состоянию, нужно, как я уже говорила, год, потому что печень восстанавливается год, а для некоторых, кто не может справиться со своими эмоциями, это может потребоваться несколько лет. И, конечно, чем выше уровень, тем меньше скорость приближения к цели. Организм начинает бороться со скрытыми заболеваниями. Для излишества большинства болезней, для излечения большинства болезней необходимо изо дня в день повышать уровень энергии, потому что чтобы бороться с болезнью, нам нужна энергия. Нет энергии, есть апатия, есть низкое давление все время, да? есть такое желание все время полежать. Чем будем бороться? То есть вас укладывает ваш организм для того, чтобы поддерживать уровень энергии, хотя бы обслужить работу внутренних органов. Потому что на работу внутренних органов уходит огромное количество энергии. Болезни внутренних органов и хронические болезни – да, это признак недостатка энергии. Только при воспалении в исполнении запасов энергии появляется шанс избавиться от этих болезней. То есть хронические болезни – это все инские болезни. Для того, чтобы решить вопрос с инскими болезнями, нам нужно повышать ян. Все таблетки, все химические средства – это инская энергия. И чем больше мы будем глотать вот этих таблеток, тем больше у нас будет инская энергия, а нам нужна янская. Поэтому, в общем-то, в старину... Чем лечили любое простудное э, заболевание, любой какой-то хронический кашель или еще что-то? Парились в бане, пили горячее, пили водку. То есть, ну, все, что поднимает как-то ян. Это не говорит о том, что нужно быть хроническим алкоголиком, да? Нужно просто понимать, что где-то быстро нужно взять какое-то количество энергии, которое дало вам возможность побороть эту болезнь. Ну, вот, например, монголы и... В Тывимской степи, для того, чтобы решить, решить вопрос с воспалением легких, а воспаление легких это глубоко иньское заболевание, человека сажали, у них не было бань построенных, поэтому человека сажали на лошадь, завер, заворачивали его, натирали внутренним жиром, заворачивали его в баранью шкуру, чтобы было тепло, и отправляли... В путешествии, так скажем, да, то есть его гоняли по степи, привязывали к лошади, гоняли по степи, чтобы у него было протрясание, так скажем, всех меридианов, и он в этот момент пропаривался. И вот такое гоняние по степи давало возможность восстановиться энергии тела. И пили, конечно, горячий бараний бульон. Курица это иньская э, пища, поэтому когда мы в воспалительных хронических заболеваниях начинаем употреблять куриный бульон, он нам не помогает, он всего лишь организовывает слизь и позволяет нам этим хроническим заболеваниям больше и больше развиваться. Дальше. Обязательным атрибутом правильного образа жизни является отдых. Это очень важно, я вам говорила вначале. Начинаем укладываться спать с 9 вечера. И детям это прививаем, говорим, рассказываем. Не просто так иди спать, а почему ты должен спать. Если ты хочешь прожить дольше, если ты хочешь быть здоровым, посмотри на свою бабушку, вот она не спала ночами, она там вязала тебе носочки, видишь, как она сейчас разваливается вся. Ты же не хочешь быть таким, да, каким ты хочешь. Давай мы посмотрим, ты к чему будешь стремиться. Перестаньте запрещать детям, объясняйте, почему им нужно сделать то или иное действие. Для повышения уровня следует как можно раньше ложиться спать и периодически простукивать канал желчного пузыря. Я вам показывала на картинке, что он находится у нас на внешней стороне нашей ноги и идет до головы. Уровень ЦИ поднимается кровообращение и усиливает в результате поглаживания легких надавливаний на различные части тела. Очень важен массаж. Болезнь может наступить как в результате падения, так и в результате повышения энергии. Хотя в последний вариант субъективно это воспринимается как ухудшение общего состояния. На самом деле это хороший показатель улучшения статуса организма. И мы все знаем, что если человек поднимается с температуры, значит у него хороший иммунный ответ. Ну, в общем, наша западная медицина объясняет это так. Да? По теории УСИН это значит, я ян энергии есть, она борется с болезнью. Занятия спортом, особенно вечером, не могут привести к, повышенному, к повышению запасов энергии, если у вас нет этой энергии. То есть она будет еще больше тратиться, и те люди, которые делают себе диагностику по меридианам, если есть вот такая сильно пониженная ЦИ, то не надо себя насиловать для того, чтобы повышать ЦИ с помощью спорта. Там лучше медитировать. И делать какие-то спокойные упражнения, статические. Теперь сделаем диагностику по языку. На языке у нас тоже отражены наиболее важные органы. И если вы просто посмотрите на отражение своего языка в зеркале, вы поймете, что происходит с вашим организмом. По центру идет позвоночник. И мы видим, как у нас отражены органы. Вот как смотрим, то есть почки у нас с левой стороны языка, а, соответственно, печень у нас справа. Те парные органы, которые у нас присутствуют, они у нас представлены слева и справа, а те, которые не парные органы, такие как печень, они у нас только с одной стороны. В нормальном состоянии здоровья язык розовый или там слегка красноватый, да, но такой вот не ярко-красный, а красноватый. А я, Если вот такая, как огонь, прям ярко-красная, ну вспоминаем, что делает нормальный доктор, когда приходит обследовать пациенты. Покажите язык, откройте рот. да? То есть ярко красный это говорит о жаре в организме. То есть здесь этот жар может быть как в сердце, так и в печени, в желчном пузыре. То есть идет яркий воспалительный процесс. Темно-красный цвет означает сильный внутренний жар. Возникает при серьезных болезнях, например, инфекционных. Фиолетовый бывает при застой крови. Недостатки положительной ци, холоде или жаре, то есть активная разбалансировка. Цвет и форма языка много расскажут о состоянии сердца и кровеносных сосудов. Вспоминаем, что язык у нас является окном, входом в наше большое количество меридианов элемента огня. Мы об этом будем в следующем уроке подробно разбивать. Если кончик языка темно-красный, значит в сердце излишки огня. Если язык искривлен в одну сторону, это предвестник инсульта. Вот такая легкая диагностика, она очень много открывает. По волосам. Состояние кожи и волос отвечает легкие. Вспоминаем, что для нас очень важно знать, в каком состоянии у нас элемент металл, потому что он регулирует работу дерева. Если кожа грубая, угреватая, есть проблемы с легкими. Это слабость легких. Кожа тусклая, бледная, есть неполадки в сердечно-сосудистой системе. Кожа словно присыпана пеплом в пятнах, проблемы печени и желчного пузыря. На лице часто возникают прыщи, скопление слизи и сырости в организме. Волосы выпадают сухие, безжизненные. Это слабость почек, недостаток ци в почках. По деснам. Давайте сделаем диагностику. Опять подходим к зеркалу и рассматриваем свои десны. Если цвет очень светлый, значит человек спит достаточно много, но в неправильное время. Процессы всасывания и производства крови протекают неправильно. И смотрим, когда мы должны ложиться. В 9 уже спокойно мы начинаем готовиться к сну. Нормальный цвет десны здорового человека – это розовый. И они не должны у нас быть опущены или наплывать на наши зубы. По ладони. У здорового человека цвет лица бледно-розовый, глаза блестят, нет отечности и одутловатости. Если лицо гладкое и розовое, но ладонь красная, то продукт накопления грязного ци. Печени. Если почистить печень, лицо такого человека потеряет свой цветущий вид. Бледность лица указывает на недостаток ци и крови. Тусклый цвет лица указывает на проблемы в канале мочевого пузыря. Красный цвет лица говорит об избытке жара. Ну, Это явно э, уже вопрос либо с сердечно-сосудистой системой, либо с желчным пузырем. При ослаблении почек лицо темнеет. Бледный, с, желтой, с желтизной цвет лица говорит о слабости селезенки и избытке сырости. Селезенка отвечает за кровоснабжение, следовательно, питание кожи. Фиолетовый оттенок лица говорит о застои ци и крови, проникновении холода. У здорового человека ладони светлые, красноватые только кончики пальцев. Это говорит о нормальном состоянии печени. Если вы посмотрите на ладонь, не на тыльную сторону, а на внутреннюю, да, и она у вас находится в пятнышках розово-белых, то значит, есть вопросы с печенью. По голосу. Слабый голос застойцы и крови. Заплетающийся язык – это проблемы с сердцем. Тонкий голос – проблемы с желчным пузырем. По животу и другим частям тела. Напряжение в области солнечного сплетения – Проблемы с сердцем. Напряжение ниже пупка – проблемы с почками. Вокруг пупка – проблемы с желудком. С селезенкой – толстым кишечником. Если надавливание причиняет боль, то в этом месте скопилось много энергии, она блокирована и не может двигаться. Как мы понимаем, что это напряжение? Мы надавливаем, если больно или жестко под пальцей при пальпировании – Значит, у нас есть какие-то вопросы. И вспоминаем, кто там взрослого возраста, нормальный терапевт после осмотра горла и языка обязательно трогает живот. Сейчас наши терапевты смотрят только анализы, стараются минимально касаться пациента. Если в точке ощущается вот это напряжение, то имеется блокирование цифр. Чтобы расслабить эту область, следует продавить ее большими пальцами или простучать весь участок канала кулаками. Левая нога длиннее, проблемы с пищеварением. Правая нога длиннее, проблемы с дыханием, слабое кровообращение. Асимметрия в грудной клетке может быть причиной бессонницы. Ну, имеется в виду, когда там одна грудь выше, другая ниже. Асимметрия плеч может привести к слабости легких. Или наоборот, слабые легкие приводят к асимметрии плеч. Людям с горячей печенью запрещать что-либо бессмысленное. Они никогда не отказываются от задуманного. Не нужно мешать человеку, если он чего-то хочет. Лучше помочь ему осуществить желаемое. И тогда цепь будет двигаться беспрепятственно. А слизь рассасываться. А как мы восстанавливаем ход энергии? Первое упражнение – это простукивать голову от начала волосистой части головы до затылка в течение двух минут. Потом в течение двух минут прочесывать голову подушечками, пальцами, не ногтями, в том же направлении. В этой области проходят каналы мочевого пузыря, желчного пузыря, тройного обогревателя и желудка. Видите, сколько биологически активных точек у нас на голове расположено. Простукивание можно выполнять, зажав уши ладонями. А указательным и средним пальцем простукивать затылок. Это очень полезно для мозга. Вот кто говорил, что когнитивные способности нарушены с памяти что-то стало. Вот, пожалуйста, делайте это упражнение. Ну и для волос это очень полезно, потому что они будут густыми и меньше будут седины, если вы еще молоды. Употребить метод простукивания канала желчного пузыря можно любыми способами. Вы можете это делать своим кулаком. Вы можете это делать специальной палочкой деревянной, да такая типа... Молотка, которым отбивают мясо, только она на длинной палке. Вы можете это делать специальными бамбуковыми, такими венничками. Вы можете это делать с солевым мешочком. Соль там насыпали, в тряпочку завязали и вот это с соляным мешочком простукивать. Можно делать баночный массаж. Можно растирание, как я уже говорила, ушей, кистей и стоп. Это тоже очень полезно. Все это восстанавливает ход энергии. Главная система. Вспоминаем, год, даже не 21 день, да? Год нам нужно заниматься этими вещами, чтобы восстановить энергию а, в элементе дерева. Теперь про печень. То есть это глубоко иньский а, меридиан. И здесь, я бы даже сказала, в печени находится дух человека, потому что он отвечает за наши эмоции. Что мы можем сказать, если у нас что-то не так в состоянии балансировки меридиана печени? Нам об этом говорят боли в правом подреберии, желтуха, расстройство желудочно-кишечного тракта, рвота, понос, запоры, отсутствие аппетита, нарушение акта глотания, головная боль, головокружение, заболевание глаз, боли по ходу меридиана, боли в пояснице, межреберная невралгия заболевания половых органов, опущение матки и влагалища, боли при грыже, расстройство мочеотделения и мочеиспускания, почечная колика, дерматозы, зуд половых органов, раздражительность и фобии. Органы, которые связаны с этим меридианом, это печень, поскольку это основной орган, желчный пузырь, безусловно, легкие, желудок и мозг. Еще раз говорю, мозг. То есть мы с вами не знаем, что есть такой меридиан мозга. Да? Его не существует. Но печень активно влияет на то, как работает наш мозг. Еще раз говорю, тысячу химических функций, в том числе аминокислоты и гормоны, которые вырабатываются из тех продуктов, которые дает нам печень. Как снять напряжение с элемента дерева? Ну вот здесь само по себе упражнение, оно физика и звуки да? звук су он дает возможность очищать печень поэтому просто сядьте на краешек стула с прямой спиной как раз вот у кого горечь во рту тошнота боли тяжести в правом подреберье, отрыжки а также раздражительности беспричинном гневе вот это по его упражнению очень хорошо подходит сделайте глубокий вдох и одновременно разведите руки в стороны ладони обращены вверх Через стороны поднимите руки вверх над головой. Над уровнем макушки сплетите руки пальцы рук и внутренняя сторона ладони обращена к потолку, чтобы помочь выталкивать воздух из тела. Наклоните корпус слегка влево и широко распахните глаза, как бы вытрящите эти глаза. Вспоминаем окна у нас глаза здесь. Приоткройте губы и зубы и медленно выдыхайте на звуки, полностью очищая печень. Не выпрямляя корпус, то есть он у вас налево также и согнутый, то есть у вас как бы печень она вся открыта, потому что когда вы наклоняетесь чуть-чуть налево, у вас подреберие открывает печень. Поднесите сплетенные ладони к области печени. От ладони исходит зеленый свет и наполняет печень. Представляем это все, выпрямляем корпус и не отрывая ладони от подреберья как бы греем печень. Возвращаемся в исходное положение. Если вы последовательно выполняете весь комплекс дел не менее трех повторов упражнения, это как бы профилактика. А вот уже для лечения нужно от 6 до 24 повторов этого упражнения по утрам. Желчегонные продукты, которые нам важно знать и применять только в том случае, если у вас нет камней. Если у вас есть камни в желчном пузыре, желчегонный мы не применяем, не кушаем, не пьем, Потому что это очень опасно, если ваши камешки, конкременты пойдут, фаторов сосок, через который проходит жидкая желчь, у нас всего 2 мм. Если конкремент больше 2 мм, то значит он может разорваться. Это будет механическая вторичная желтуха и смерть. Желчь это яд, это нужно понимать. Итак, у кого все хорошо и нет никаких камней, но бывает просто застой желчи, или вы постоянно гневаетесь, не можете справиться с своей внутренней агрессией, конечно, желчь застаивается. Что нужно а, кушать и пить? Кофе с цикорием. Ну, продают такой напиток цикорий. Да? А само по себе кофе тоже желчегонное. Поэтому, когда нам говорят, что кофе это вред, нельзя его пить, ну, заменить тогда кофе Разными рыльцами они тоже желчегонные. То есть одна чашка кофе, она никому вреда не сделает. Не нужно быть упертым, как бараны, тащиться во все чашки. Если кто-то сказал, для вас очень такой, ну, является каким-то для вас учителем или там значимой позицией, или большинство говорит об этом, да, ну, думайте своим своей башкой в первую очередь, что для вас полезно, а что для вас вредно. А не кидайтесь в эту моду. Это знаете, как в 70-е годы был моден кремплен, трикотин и кремплен. И женщины полные, у которых там складочки, они одевали, поскольку это дорогая была ткань, то покупали всегда малое, и не было там никаких клешев или прочее, то есть делали все в облипочку. И вот идет такая гусеничка, обтянутая там этим кремпленом или трикотином, и это смотрелось, мягко говоря, неэстетично. Зато модно было. Вот мода сейчас в том числе и на здоровое питание. Но включайте просто мозг и свои когнитивные функции, и думайте, что для вас хорошо, а что для вас не очень полезно. Лично для вас, а не модно. Употребление чая с перечной мятой также, также производит желчный эффект, успокаивает и снимает спазмы. Но э, мята – это активная трава, и поэтому не каждому она подходит. Отруби полезны при нарушении стола, способствуют введению вредных веществ из организма. То есть здесь, э, с учетом вот этих микроэлементов, которые они содержат, вы можете делать там с кефирчиком отруби или в коктейльчик добавлять отруби. Это тоже. Э, э, Желчегонный эффект присутствует во многих овощных соках. Свекольный, капустный, топинамбур, хрен, черной редьки. Обратите внимание, что все соки, очень активные. И большое количество какого-то сока, оно будет вредно. Поэтому свекольные всегда разбавляют с морковным. Отдельно свекольный сок не пьют. Если мы пьем свекольный сок, то это где-то там, допустим, 20 грамм свекольного сока и там 50 грамм, ну то есть в два раза морковного сока. Мед стимулирует секрецию желчи и усиливает ее выделение. И для достижения требуемого эффекта показано пить напиток ежедневно перед сном. Вспоминаем, бабушки наши всегда нас поили, чтобы хорошо спалось молоко с медом на ночь. Тогда, когда у нас желчный пузырь начинает работать для того, чтобы вывести все необходимые вещества из желчного пузыря и дать возможность переварить с остатком пищи. В течение этих двух часов снимает напряжение, расслабляет желчный пузырь мед. Вот почему это так важно. Ароматерапия. Здесь все элементы, которые я перечислила, можно миксовать. Просто посмотрите, что у вас есть сейчас в наличии и докупите то, чего у вас нет в наличии. То, что вам важно. Особо я здесь хочу выделить бессмертник, потому что это очень мощнейший гипопротектор, и он улучшает работу печени, а поскольку печень связана с желчным, то здесь как бы все в купе. Что характерно для бессмертника? Потому что он изменяет вязкость и химический состав желчи. Это не просто дает облегчение отходу желчи, но и улучшает работу желчного пузыря в общем и целом. Он активизирует деятельность поджелудочной железы. Улучшает работу кишечника, расширяет кровеносные сосуды кишечника, способствует более качественному перевариванию пищи. Особенно, если желчный удален, это крайне важно. У кого удален желчный, покупайте себе бессмертник. Ну и поскольку это очень важный гипопротектор растительного происхождения, да, то вы можете, просто помазав область печени разведенным маслом бессмертника, уже помочь себе. Еще раз говорю, год Печень восстанавливается год. Вот я семь дней уже мажу, у меня ничего не происходит. Это я для этого, да? Ромашка римская. Почему она нам важна? Хотя напрямую на печень желчный пузырь она не работает, но она хорошо работает с областью меридиана легкого. Поэтому я сюда ее взяла, и мы вспоминаем, что меридиан легкого в элементе металл контролирует нашу с вами печень, желчный пузырь. Ромашка хорошо расслабляет, она помогает справиться с беспокойством и тревогой, бессонницей, тоже антидепрессант, она мягкая, ее можно детям, там, послеродовая депрессия, когда мама кормящая, она очень прям хорошо помогает гиперактивным детям, и важный момент, сильная, спазмолитическая и противовоспалительная. То есть, когда у вас яркие боли, которые дают желчный пузырь, вы можете пользоваться вместо ножбы ромашкой. И в любом случае, когда у нас там где-то напряжение, мы можем просто помазать ромашкой, все у нас проходит. А... Ну, здесь вот головная, зубная боль и приастный. Также это средство применяется от артрита, ревматизма, невралгии. Вспоминаем, что желчный пузырь нам дает невралгию. Масло римской ромашки обладает антисептическим бактерицидным противоаллергенным действием, способствует заживлению ран, снимает зуд. Применяется при акне, сухой зудящей чувствительной коже, ожогах, экземи, дерматите, псориазе, что, что очень важно понять, там, что он тяжело лечится, сыпе, укусах и оказывает успокаивающее действие на все типы кожи. Широко используется в Европе в косметических средствах. Ну а мы что, кожа что ли? Давайте добавлять ромашку в свои средства, если у вас есть вопрос с кожей. Куркуму отдельно выделила, потому что она, во-первых, балансирует, как и инь, так и янь. А во-вторых, она очень хорошо помогает регулированию уровня всасывания глюкозы в кишечнике. И он вот эти суточные колебания глюкозы в крови, она устаканивает, не увеличивает инкрецию инсулина и не вызывает гипогликемии. То есть ваш сахар не, не упадет, на да, если вы пьете куркуму. Неоспоримым плюсом употребления куркумы является повышение защитных свойств печени, а также ускорение ее регенеративных функций. Тоже серьезный гипопротектор. Куркумин полезен тем, кто помогает Куркумин полезен тем, что помогает расщеплению холестерина и выведению его из тканей печени. Мы знаем, что если печень плохо справляется с своей работой, у нас обязательно будет повышаться холестерин. Причем плохой холестерин. Есть два разновидности холестерина. Хороший и плохой. Вот. И куркума является тем веществом, которое подавливает развитие раковых клеток и сокращает их количество, если раковые клетки уже появились в организме. Ну и, конечно повышает иммунитет как любое масло. Обращаю ваше внимание, что в дотере есть биологически активная добавка куркумин в капсулах, двойные капсулы, которые очень активно действуют с печени. Две капсулы в день. Это уже хорошая помощь нашей с вами печени, если там серьезно есть какие-то вопросы. Ну и вот здесь я привела такую табличку в заключение, потому что, говорю, сегодня будет очень много общей информации, чтобы вас познакомить с ней, ввести в курс дела, как взаимодействуют все первые пять элементов. На что надо обратить внимание? Вот эти наши три важных составляющих, чтобы быть здоровым, да, здесь разделены как бы на пять. И мы видим, что сердце, как элемент такой, влияет на наш интеллект. Легкие, как элемент металл, жизненный эфир, то есть осознанность. Печень – это духовная энергия. Вначале я говорила, это наша душа. Да? Селезенка – это мысль, а почки – это воля. Вот эти вещи нужно тоже э, как-то в диагностике по себе применить. У каждого будет своя оценка, чего не хватает, да? какой энергии для того, чтобы обратить внимание, что происходит в том или ином главном органе того или иного пяти первого элемента. Ну и на сегодня мы с вами прощаемся. У вас домашнее задание сделать углубленный а, такой скрининг своего здоровья по пяти первоэлементам и понять, какой больше всего является в разбалансировке, на что вы будете обращать внимание. А я с вами прощаюсь и жду ваших домашних выполненных работ.